Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Spider-Man Моралес. Я не забросил эту игру, как вы могли подумать. И мы просто продолжаем с ней, вот и все, не смотри на что. Да, я буду заниматься музыкой, я буду делать биты с дядей... А... А Аароном, Аарон. дядя Аарон, да. Что ж, мы поссорились с Финой, к сожалению. И что теперь? Что у нас остается? Проверю приложение. Вдруг кому-то нужна помощь. Да, давайте проверим. Грабеж 111 метров. Пойдемте. Похоже, ты его ограбил. Надеюсь, я смогу помочь. Скорее, ну цепляйся, цепляйся, давай. Есть. Магазин прямо здесь, прямо у меня под носом. Прямо у Чекпука под носом. Кто посмел? Эй, я, я здесь. Что, не ты, мой кот. Назвал его в честь настоящего Человека-паука. Какие-то придурки ограбили мой магазин. Кажется, и кота человек... Кота зовут Человек-паук. Ужасно! Куда они пошли? Я слышал, они собирались на подстанцию в двух кварталах отсюда. Я найду их. И кота тоже. Конечно. Думаю, это не повредит. Окей, я тебя понял. Надо спасти кота. Это очень важная миссия, надо обязательно. Трюс, надо позвонить Ганке. Интересно, что они забыли на подстанции? Помогите! Опа, кто нам помогите? Неважно, кот, кот в опасности Это самое важное для меня сейчас Спасти кота Кто посмел? Да, ты что-то звонишь, не мешай Стоп, отсюда В смысле прямая трансляция? Люди видят? Люди видят, как я делаю свои дела. Ладно. Сколько таких нам надо сломать? Можно электрика. Нокаут Путиным ударом просто сделаю и все. Тихо. Что за люди? Зачем мне грабили магазины? Они выглядят очень серьезными. Дайте вот сюда. Повесить. Люди видят это? Отстой! Отстой! <свист> <свист> это он, не, он меня он еще он не видят. Да вот так, так, так, так, так, так, так, куда бы нам встать? Давайте, сканер. Не еще получава. опасно пока что. Вот этот чел безопасно повесить. Сдернуть. Хорошо, что эти ребята не смотрят наверх. А вот этот опасный? Не написано, но ну или нет. Но мне кажется, что опасный. Сейчас, давайте установим. Чтобы за всеми можно было наблюдать. Их всего трое. Окей. Безопасно. Повесить. Сейчас я их всех просто повешу здесь. Почему опасно? Это точно опасно. А вот этот... Ты такой безопасный, чувак. Я всех вас повешу. Да, ладно, да на тебя вырублю получается. Есть! На упало до 64%. О, нет! Цепь. Хорошо. Запасная цепь. Вижу. Вот здесь? Нет. Осмотреть электростанцию. Мастер, Ха, не, я просто зритель. Надо найти Кататео. Зачем они забрали кота? Вон он. Человек Паук, стой, стой! Надо было назвать Кот Паук. Паук. Не смог? Еще раз? Надо его В смысле, а почему не получается? хоп хоп хоп, хоп, хоп. Не верная, но не держится. Почему не закрепляется? Давай-давай-давай Нет, это не работает Что-то... В чем подвох? Так, смотрим Осмотреть электростанцию Осмотреть электростанцию Что еще мы упустили? Здесь все то же самое. Хм. А, все? Окей. Вот ты где. Эти коты вечно вечно не убегают. нужно этим парням. В том квартале есть банк, нет тока, нет сигнализации, то есть если дать электричество, они не ограбят банк? Профилактика преступлений. Лишь те, кто способен предвидеть будущее, могут изменить его. Ладно, ладно, соберись. Раз, два. Ну ладно, два их вынесу. Троих вынес! О, как хорошо! Хорошо. Вот безопасно пишут. Я верю. Уф! Ой, блин, это ужасно! Чтоб они у меня увидели. Написано было, что безопасно. Отвали, никто не Хорошо. И погаснет свет. Все, окей. Похоже, им кто платит. Есть идеи, кто? Чё? Свет? Так, О нет. На нуле. И напряжение понял. нарастает Включаю внутри. Так, Чтобы восстановить питание, заряди все запасные цепи. Займусь. Нам сюда. А, блин, снова. Целую куча этих людей здесь будет, получается, да? <связь> Давайте посмотрим. Тут есть что-нибудь, на что мы могли бы отвлечь? Стоп. Давайте возьмем мины. Ой, нет. Мины. Кинем в него. Там кто-то есть! Привет! Кто вам платит? Я его знал. Я на такую хрень подписывался! Так, хорошо, двоих вынесли. Нет, одного. Он, он не упал, нифига. Такой стойкий. Вот, кажется, это то, что нужно. Так, они видят. Они видят меня! Вот, мне кажется, вот сейчас как раз-таки идеальная... Возможность... Ой, что я сделал? Что я сделал? Не то нажал, не то нажал, не то нажал. Наверх. Наверх. Блин. Все, ладно, сражаемся. Я не ту кнопочку вас случайно нажал. Бывает такое. Мне кажется, я быстро себя исправлю сейчас. Есть? Все мертвые. Все мертвые. Нужно найти запаску. Ага. Ладно, надо идти. Найду главный генератор и постараюсь починить. А куда кот делся? Парни все говорят про своего босса. Есть идеи, кто это? Чувак, много кто в городе грабит банки. Стоило попробовать. Получается, они замаскировали сюжетную, э, как, сказать, посредственную миссию. что нет, сюжетную, миссию подпосредственную. Эй, парни, кто такой? Идите туда. Давайте. Идите. Похоже, тот, кто Хорошо. Знает и он ему не Должен быть кто-то еще. Можем еще один зацепить? А ты оптимист. Можем, но они, мне кажется, сейчас не упадут. Чисто просто их пощекотало, если гонца. Окей. Вот, идет. Нет. Вот это наша мишень. Нифига себе Вот это беспалевное Ладно, просто задубасим сейчас так, так нечестно А у вас вообще оружие есть? удар это все что я умею типа тебе мало да у меня электричество из рук что с переключателем ага. панель не подключена нужен генератор генератор а где он вижу по проводам можно отыскать его сюда Вот так. Работает, но кажется не подключен. Но что опять? В смысле не подключен? Ай-яй-яй-яй-яй! ай яй яй Есть контакт! как долго электричество идет Да будет о, нет. Котика взял! <связать> Задерок такой. Ну ладно, он всего лишь один. Мы с ним легко справимся. <связать> Я не отдам его. Это невежливо. Я пытаюсь установить с ним связь. <связать> Блин, да где он? Так, давайте скан. А, как бы он, Чем мы могли бы... Эй, Блин, сразу целая куча людей здесь. что-нибудь слышали? Как выше пойти? Окей. Получится вот эту штуку опустить. А, Нет, не получилось. Однако мы можем сейчас вот на этого все силы потратить, да? Есть. Вот, <свят> <свят> <свят> вот сейчас получится опрокинуть, мне кажется <свят> Хорош А, все, они меня увидели, да, наверное Ладно, я думаю, просто надо уже начать сражаться Воу-воу-воу-воу-воу <свят> <свят> Мне кажется, Дерек, это что-то опасное. Он слишком крупный. В этой игре, если чувак прям очень крупный, это означает проблемы для меня. Вот такие большущие проблемы. Так. а, -а, -а черт, вниз, Скрываемся, скрываемся, скрываемся. Нет, это чересчур. Это перебор. Ладненько. Опасно, опасно, опасно, да это все? Может быть, кинуть им моих друзей? Я тебя найду! Давайте, дети мои! Что? Раз Что, и ]abytes? два! Сражайтесь! Не знаю, они так и забавляют. А ты иди, повеси чуть-чуть. Это просто роботы. Как экзистенциальный кризис. Ну-ка, смотрим. Ты безопасен? Кстати, давайте попробуем вот этим воспользоваться. гравиколодец колодец Вот. Воу! Воу! Нифига себе! Я был излишне самоуверен. Ладно, хорошо, да, придется заново все это делать, все, это меня здесь не нет. Я с ним Я Мне нравится, что они не бьют не на Абум. Ладно, давайте наверх пойдем. Это мы мигом это будет они увидели? Они не увидели. Блин, вот этого большого очень чуть то побаиваюсь Опасно Покажись уже, Человек-паук Смотрите Так, у нас мины есть, у нас их две Давайте, дело, давайте, друзья паучка. Подходите, подходите, не стесняйтесь дело, Сразу трое упало него не попал. А. С каких плод, пауки стали невидимыми за... Вон еще один чувак как стоит Есть Раз, два, три Вперед, дети мои Так, хорошо, этим разобрались Во! Давай-ка так и можешь идти. Окей? Нет, ни за что. Не дайте ему уйти. Нет. Ты у меня получишь. Оп, в сторону, в сторону, в сторону. Остановка. Скопа здесь, сколько здесь толстяков? Нет. Там и их двое? Окей, давайте Добавь. сделаем вот так можно выкинуть в сторону, в сторону, черт, черт, Опрокинуть. как-то получилось, но смазано немножко. Тебе что, не Фух, Фухер увернулся. Так, что у меня еще есть? У меня еще один есть дрон. Вау. А. Ой, блин, это лучшая лучшая шутка в этой игре все давайте кинем колодец получилось ладно осталось с тобой разобраться все готово кажется пришлось немного здесь посидеть Опа, попотеть стоп котик Пошли отсюда, какой прикольный котик как львенок прям маленький так хочу львенка потрогать Ааа, -а, ну давай Миссия выполнена, не дергайся, кот Все, теперь с нами будет кот ну Да, у нас кот Это в нас Еееей Насыщенный денек Я напишу ограбителя Хейкбоссе в приложении DSCP. Может кто-нибудь подкинет зацепки Давай, до связи Так, надо вернуть котика в магазин. А, он здесь уже рядом. Пардон, пардон. Эй, Тео, у меня для тебя сюрприз. Да ну. Какой? Кота нашли твоего. Человек-паук. Хорошо нагулялся. О. Папочку чуть инфаркт не хватил. О, oh, из-за тебя, из-за тебя. Oh, из-за тебя. Спасибо, другой Человек-паук. Спасибо. Да. Не за что. Ура! У нас есть... Удалось выяснить, на кого работали те катакрады? Я нашел пару зацепок, ограбление заведений в Гарнеме и какие-то беспорядки в приюте Пир в Север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс. Спасибо. А мне пока что делать? У нас есть жетоны событий. Сейчас, секундочку. Костюмы. Есть ли у нас что-то новое? У нас новые гаджеты есть только. Единственное что... Все это уже установлено, установлено. Вот гаджеты. В целом ничего нового нету. Но есть навыки. Биоудар, совершенный во время действия камуфляжа, наносит дополнительный урон. Или же... Получи терпение. Увеличив... Увеличение шкалы камуфляжа, позволяющей дальше оставаться невидимым. Дольше точнее. Это, это полезная вещь. Все, у нас на 0 очков навыков. Эй, я нашел склад он закрыт на реконструкцию. О, боже. Наш преобразователь энергии, победивший на школьном конкурсе. Так вот как она хочет дестабилизировать ту формы, взорвать Роксон Плазу. Ого. Она выбрала его, чтобы тебя отомстить? А что люди ну, здесь тусят на крыше? Прикольно. Спасибо, Ганки. Это мой долг. Кстати, пора помогать твоей маме с эвакуацией. Пока. Никто на меня не обращает внимания. Смотрите, я пришел, человек-паук пришел я, и никто не обращает Когда внимания. Заберу, ну, Уничтожу, если будет надо. Знаете, что я думаю я сделаю? А, ничего не могу сделать, к сожалению. Я хотел заспавнить своего андроида, показать своему сыну, что что такое музыка. Может быть, он бы смог понять. Может быть, у него бы душа бы какая-то зародилась внутри. Кто знает? О! Это же кража со взломом! Надраивайте люки, ребята! Гризится страшная, давно предсказанная буря столетия. Чертовски мощный шторм. Убедить ничего нет. И себе припасов. Моя верная да. Прямо апокалипсис, что ли? Шельсона. С ними можно пережить даже ядерный коллапс. А вот если вы хотели сходить с родителями в церковь Святой Троицы, у меня для вас новости. Эта местная достопримечательность частично разрушена после очередного поединка Человека-паука и пугельца. К счастью, Робсон быстро наладил контроль над происходящим. Местонахождение обоих злодеев в масках сейчас неизвестно. Но это не так важно по сравнению с щедрым предложением Роксона о! Это было так задумано? Я ж, я, я ж офигел. Я даже не, не спонял, что произошло. Какого фига? Кто это? Кто посмел? Меня, Бродяга. Дядя Аарон. Опять я в плену оказываюсь. Что это? Это я в какой-то тюрьме заброшенной станции метро. Я тебя обратно не пущу. Пусть -умелец поубивает друг друга. А когда пыль уляжется, снова станешь паучком. И что? Мне просто прятаться тут? Ха. Я не могу решать, когда быть Человеком-пауком. Я должен остановить вину. Нет, ты должен выжить. Я пытаюсь объяснить это.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 А я не позволю, чтобы вместо меня умирали другие. Ты меня недооценишь. Хорош. Сейчас будем драться с ним. Где он? Блин, он тоже невидим становится. Технология маскировки. Надо ее снять. Как снять? Победить бродягу. Дело вообще не во мне, а в тебе. Ты не на меня. Т во! Черт ударил меня, а? Я не могу его.. Используйте поучить идет, чтобы вовремя обнаружить угрозы и контратаковать. Все, я понял. Только так и нужно, да? Есть. Все. Ну давай! Если бы мой отец нас видел, он бы понял, что я должен защитить Сейчас, погодите, я знаю, что надо сделать. Надо взять паутину. Есть. Он паутине, но это не сработало особо. Хорошо, у меня есть сейчас. Возможность хорошенько ударить Да! Есть! Да. Еще? Да. А это что? Да. Не знаю, что это не дает Это, видимо, подзарядился Кто знает Вот, хорошо Ты не понимаешь, только я пытаюсь защитить тебя А я пытаюсь защитить всех остальных Нет И что он намеревался сделать Обцарапать меня так, чтобы я до полусмерти был ранен Чёрт, просрал, просрал. Твой не учил тебя Он учил меня других выше своих. Ага, подзатыльник. Что за? Давай, давай, есть, что нажать еле-еле. А ты кто без своих костюмчиков? Ты так, не мне понимаешь. нету... Мне придется сейчас уворачиваться Это просто. просто. Где он? Где ты вообще ходишь? <связывая> <связывая> он на бум стреляет, понятно. Он рискует. Нет, нет! Нет! нет. <связывая> нет. <связывая> да я же сжал в сторону отпрыгнуть. Какого фига он не отпрыгнул? Должен попробовать Что за? У тебя свои волкуты, урод-то на свои Так, топ не тебя Блин, это сло сложная часть Все, сейчас можем напинать хорошенько Ну, нет Давай да, как что ж тебе? Если мы все не Во, хорош. Давай еще раз. Добивание. Ты не Ты Сейчас напинаем как себя. следует. Может, я и жив. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, есть. Ладно, ей пришлось немножко с собой пожертвовать. Вот. Нет. Да, отец. Сейчас он скажет, отец. Твои дружки из Родсена подарили! Я там делай! Тебе не угнаться! Ты наивный ребенок, который подражает человеку по руку! Нет! Я парень, который знает, что люди на него рассчитывают! Есть! Давай, я хочу добивающий! Добивающий, пожалуйста! Дай мне, дай мне, дай мне добивающий сделать, нет? Ладно, не торопимся. Ты не с тем, что я, я должен рисковаться! Блин, это... Это не наш чувак. Вот он. Фу, ладно. Опять голограммы. Сволощу. А голограммы, ты же меня код суд, да наверняка? Оу. Давай-ка я сделаю тоже вот так. Хоп. У да? да. смотрите. Тем, где ты, где ты, где ты, где то Так, мне надо набить немножечко силы. Да. Ну-ка. Иди сюда. Ну, давай. Если давай. Давай, давай, давай, добивание, добивание, добивание. Есть! Хорош, хорош. Отлично. Сколько будет у нее еще фаз? Опять. Ах ты. Семейная драма, приз получен. Есть, мы победили, да? Нет. Ну что, бетч?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 А я должен быть хорошим человеком. Да. Дамки! Меня только что похитил дядя. Посадил под замок. Чего? Понятно, чем. Мы подрались, а потом я сказал, что не хочу его знать совсем. Какая же... Это все транслировалось, интересно, в приложении? Вряд ли Тут все выборочно, да? Окей, следующее задание какое у нас? 200 метров Это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способности перед финальным эпизодом. Да, можно начинать. В смысле финальным эпизодом? Решить... Это конец игры? Надеюсь, я смогу Это все. Испресса, Победить подпольщиков. В смысле в финальном эпизоде я что-то не понял. Не эта игра не может быть настолько короткой. Что это? Так, хорошо, безопасно. Точно будет Следующий. Земля. Безопасно. Невидимость. Сейчас мы аккуратненько со всеми справимся. Огромных голубей неприлично спугнем. Вот, вот сюда, да, можем встать. Тихо, убийство. <смех> Далее. Раз, два. Давайте, идите. Идите, посмотрите. Идите, обязательно посмотрите. Вынес. Мы можем... Алана больше Нет. Так, смотрим, вон еще один. Надо снайпера всех вынести, они слишком проблемные будут. О, аккуратней. Тебя повесим. Раз, э, раз, два. Вон снайпер. Куда? было а, -а, а у него эти штуки крутые есть ладно Тих -тих -тих. хорош вон еще один так понимаю тут целая куча да ведь людей Раз, два, три. На самом деле не так много осталось. Я уже большую часть вынес. Давайте камуфляжку. Есть. Ой, ой, не убить, как труп упал. Нет, он там паутины примагнитился. Ну, конечно. Они уже знают, что я здесь? Сколько у нас еще осталось? Где-то тут был этот предохранитель. Вот он. Один только человек подойдет, да? Ну ладно, тоже нормально. Слушайте, я мастер стелса прям. Раз, два, три. Три человека осталось всего. Четыре, ладно. Есть. Готов. Готов. Ой! Ладно. Этот будет со мной так драться. Оу, нифига. Ну-ка, давай еще раз. А! Нет! Ладно. Станем невидимыми. Скорее, убийство! Раз, два... Ну вот этот удар просто очень жестокий все... Я представляю, как все зубы ломаются, челюсть ломается Этот чел будет несколько месяцев в больнице лежать Или ходить с такой штукой специально со скобами на челюсти Короче, с этими ребятами я сделаю вот так Так, хорошо, это вот, кажется, все Его больше не спасти Ой, давайте я просто отпну. Есть! Посмотрим, что у них тут за охрана. Такой же барьер, как на а -а -а. Нужно пусташить генераторы. Да. Да-да-да-да-да. Смотрите. Так что? Заперты. Что это и за? Обесточен. Нужен новый источник питания. Например, тот ага, ага я это. понял. Надо вот включить паутинку. Раз. Не достану. Не достанем, да, и правда. А вот так, может быть, достанем? Отсюда вот сюда. Блин, тоже нет. Не совпадает. И еще разок. О, вот этот похоже на правду. Нет. Ладно. Что-то не то. Сколько то всего этих э, шаров? Три. Их всего Три. И давайте пробуем сюда. Вот, наконец-то. Вот Липкая и проводящая. Не получилось? Сейчас еще раз. Надо удерживать. Опустошили первое. Их всего сколько? Есть Их четыре, да? Отлично. Ну-ка, хватит ли нам? Его же... Прекрасно. Очень удобно. Да, Получается, нам, скорее всего, уже не нужно двигать э -э, эти карусели. Поскольку они все уже встали в правильном положении. Еще парочку. А, -э -э -э... погодите. Или нет? Так, ну это сработало. А где открылось? А где что открылось? А! -а, -а ха ха ха ха ха ха Тут хитро сделано Есть Ну как хитро, детский сад 5 секунд и ты решил проблему Помните игра The Witness? Мы играли вместе, пипец, вот это было сложно Это было на долгие часы Запись летсплея, чтобы пройти Так, сколько еще осталось? Мы уже три обесточили Осталось последний чтобы это провернуть, нам необходимо подвести. Это все убрать, да? Мешает. А почему не? Где-то за всем этим. Есть. Yes. Все, мы решили. Теперь. Неужели это босс финальный? Я не верю в это. Может быть, это какой-то проходной финальный эпизод, и дальше будет что-то еще? Так, да, это я помню. Ну и кто здесь? Кто здесь? Фина, ты здесь? Сюда. Будет забавно, Тайник если <laughs> если это реально конец игры. Всего сколько получается 6 выпусков. Ощущение, как будто бы это только середина игры. Китай, детали кит нашел. Может быть, можем что-то замутить. Если костюмы нет, то может быть у нас навыки есть. Одно навыка, навыко. навыко. Увеличение радиуса поражения биудара. Это мне нравится. Подождите, вот это что за платформа такая интересная. Победа на научном конкурсе. Наш преобразователь на выставке. Мы так гордились. Хм. Может быть, сюда? Нет. По-любому, вот эта платформа что-то значит. Давайте еще раз сюда пройдем. Тут вот мы нашли ящик. И потом... А, надо было дальше пройти. Слушай! Давай совсем разберемся! Ты и я! Она наверняка у нашего проекта. Дальше в зале. Это куда? Вот сюда. Но мы уже спалили, что мы здесь, и думаю, нет смысла даже камуфляжку использовать пока что. Мы типа показываем, что нам нечего скрывать, что мы здесь, на ладони, чтобы нам доверяли. Жизнь на дне морском И О, флешбеки Капуша Хочу посмотреть на наш проект Добро Пока пора. мы еще молоды а скорб, где реалии, Ладно, я иду Проиграем здесь? наш проект? У меня в телефоне есть карта Наш проект на временной выставке На верхнем этаже И там табличка с нашими именами как у настоящих ученых. Сегодня научный центр Аскорпа. Завтра, возможно, Нобелевская премия. А почему она со мной не идет? Почему как в ту сторону пошла? Типа, куда нам нужно идти? Наверх надо идти? Не понимаю, что она от меня хочет. Осмотреть музей науки. Хорошо, поймите осматривать его. Или она просто все время программно встает передо мной. Он только что написал, что садится в метро. Значит, через 30 минут или через 2 часа. Типа того. О, красиво вроде, сделано так. Вот это я назову Говард. А ты назови эту. Левиафан. Шикарно! Вы думаете, что жизнь под водой — это научная фантастик. Они имеют в виду, жизнь под водой — человеческую жизнь? Понятно, Папа. вот, вот что, что они хотят замутить. А это как в биошоке, прям. Не знаю, э, да, да, не не да. Меня. Совсем не знаю, очень стрельно. Я бы, я бы не хотел жить под водой. Я бы хотел провести каникулы под водой. Это было бы интересным опытом, скорее всего. И в космос. Экспонаты... Нет ничего более пугающего для меня, чем полет в космос. И нет ничего более захватывающего одновременно. Так хочется в космос. Если бы мне предложили, я бы полетел. Я бы полетел, но это было бы, наверное, что самое страшное. Я бы, наверное, испытывал бы целую кучу стрессов, ночных кошмаров. Постоянно бы нервничал, плакал, переживал, все что угодно. Но я бы полетел. О боже мой, я даже думаю об этом, у меня внутри все сжимается. Здрасте, это я, изобретатель. Наш проект на выставке? Нам не нужны билеты. Нужны, и билетов уже нет. Не могу пропустить вас. Все <связать> равно спасибо. В смысле? Это же наша Тормальные выставка. Нормальные герои всегда идут в обход. У сказала, билетов нет. Ага. Но видишь там дверь? Замет а? коридор, который ведет к лифту. Эй. И... Можно. Заперто. Майл слишком правильный. Вот хочется, чтобы была игра чуть-чуть повзрослее. Ты И Если чтобы ты правильность... Он откроется. А, подверглась испытанию. Свет туда не Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. А. Отражатель. Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. Непостоянный смысле форму меняет. Ты смотри, умных слов не Это вот туда нужно или куда? Что-то зеркальное. И достаточно тонкое, чтобы пролезло под дверь и повернулось. Вот единственный пока что выделяется. У двери был стенд с металлами. Да, да, да. Сплав с памятью. Я могу изменить форму в музейном приложении. Прикольно. Повернуть. И чего себе. Думаешь, это метаматерия? Похоже. Интересно, они применили... Есть. Бери. Только незаметно. Нифига себе взять незаметно. Есть. Пошли. О, О, извини, все нормально. Питер? Надо что-то зеркальное. Питер, значит. Гаешь стоп. Пошли. Почему он? Почему он выделен? Центральное питание не потянет. А что Надо если с центром энергетики а, он? Он вот там. А, это колонизация Марса, да? Блин. Прикольно. Я думаю, ты прав. На стенде по энергетике может быть что-то полезное. Еще я часто задумываюсь о том, если бы мне предложили полететь на Марс. Быть одним из первых... Точнее, первым, кто полетит на Марс. И неизвестно, как эта миссия будет завершена. Успешно или нет? Я все думаю. О, полетел смотри, бы я или нет? Солнечные зеркала? С клейкой стороной Самое то, чтобы обмануть световой замок Бери Прицеплю наклейку на металл Идем Как вы думаете? Пишите в комментах Вы бы полетели Вы знаете, что это возможно Билет в один конец что вы никогда больше не увидите родных, близких, не увидите свой дом, не увидите землю. То, скорее на всего, сенсор, вы умрете там, Пока далеко, там, смотрит, там где послушайте. еще никто никогда, ни один человек не умирал и вообще не находился, где людям вообще нельзя обнаходиться. Это такое, знаете, Марс это как стройка, заброшка какая-нибудь, и вам в детстве родители mm -hmm. говорили, нельзя туда ходить, а вы все равно туда пошли, несмотря ни на что. Попробуем снова. Так. Давай, хорошо. Нет, не совсем. Пробуем. Не то, да? Может быть, сменить форму еще раз? Не то. По идее, надо вниз сейчас разложить ее, да? И как она, как она делается? Вот. Я что-то, я то ли прослушал, пока говорил, разглагольствовал, но я. Куда мне нужно направить? Угу. И, типа, вот никто не видит, чем мы сейчас занимаемся, да? Ты не можешь просто светить, пожалуйста, Фина? Я не могу ничего делать, пока ты не... Пока вот это долго... Очень долго здесь сделано. Так, нет. Ага, эта форма нам вообще не подходит. Фонарик. Может быть, вот так? Фигня. Куда же должно быть направлено? Есть. А, вон он, световой замок. Все. <свес> Мы были здесь неприлично долго.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 Да, но ну жизнь всегда в итоге людей разделяет. Стремится Привет, разделить Привет, все твой. дела и так Привет, далее. Дэвис. Привет от <смех> и видишь, ребята, не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь. Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя. Пока. Он даже не ответил, отец. Мы на месте. Наш проект в конце. Слушай, походу это финал игры. А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может к мусорке подключить. Осмотреть временную выставку. А, типа, вот просто осмотреть. Одно из программе Аполлона. Мы до Стих, не ученый, не ученый, не ученый. Лунный модуль с Аполлоном. Эй, можно назвать нашу капсулу времени в честь этой системы. штуки. Сколько всего было Аполлона? 16. 17 вроде. Аполлон 18. Мне нравится. Этот двигатель, использованный в программе самый мощный односопельный ракетный двигатель на жидком, жидком топливе. Сегодня я бы с таким Аскорт повозилась. С топлива, я еще не все прочитала мы все смотрели или как я думаю здесь надо сделать паузу сохраниться и мы осмотрим до конца все мы сохраненные данные чем... ни разу не сохранял окей короче мы осмотрим все сейчас чихну сейчас евгений чихнет От... отпустила по моему отпусти мы осмотрим это все в следующей серии возможно по ходу будет финальный эпизод кто его знает оставайтесь со мной Увидим, что нас ждет дальше в этой игре. И увидим еще кучу других новых видосов, если вы подпишетесь на канал. и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы, которые у меня выходят. А с вами был Юджин. Всем пять!